Всем привет, вы на канале Джесси Вау, я Джессика, и сегодня первый день после каникулы я иду в школу. 18 августа это у германии так не знаю почему если честно я же потихонечку опаздываю потому что меня э, должна стать подруга если она конечно придет и не забудет про меня а мы не опаздываем нет, еще 10 минут а? Хочешь школу? Хочешь Не школу? Э, нет И опять идем вместе домой. Да. Мне сейчас надо отдать однокласницы вещи, то есть бумажки, которые нам сегодня дали в школе. А еще у нас новенькая, новенькая, они а новенькие. Уж у нас всегда были новенькие. А новенькая у нас еще не было. И ну, мы, я не скажу, что мы прям подружились, но... Мы пока хорошо общаемся. Наконец-то я дома. Я в школу ходила сегодня вот в такой юбке. Дело в том, что у нас это не обязательно одевать юбки. Мы можем хоть как прийти в школу. У нас нет каких-то правил здесь, ну, как я знаю. И поэтому... Мы одеваемся как хотим и это очень классно!